Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня воскресный день и решили мы заняться очень полезным делом. Я долго просила супруга убраться у себя в гараже. У него такая полка. И сколько же здесь хлама. Хаотично лежащего. Вот, а может быть даже где-то и ненужного. Но сдвинуть мужское сознание очень тяжело в плане сделать, и он не представлял, как это можно сделать. В результате я привезла канистры одинакового размера. Говорю, давай попробуй. Но когда канистра по размеру совпала с той полкой, которая у него имеется, ну, радости не было границ, он говорит, достаточно будет только отрезать сверху вот, одну боковую стенку этой емкости. И все получится совсем за недолгое время очень быстро так там, все сделал после непродолжительных усилий что же у нас получилось посмотрите как хорошо емкости пластиковые вписались вот на этой доске на которой был просто беспорядок на протяжении не одного года и по ширине они как-то очень хорошо, удачно встали на доску, которая здесь, собственно, и была. Все инструменты, все щеточки какие-то, все гвоздики, шурупчики нашли свое место. Вот эти даже молотки. Вот эти ключи, которые лежали здесь на столе горой. Естественно, что ими ведь пользовались ну, не настолько часто. Один ключ вот, раз в год там использовался. А сейчас, вот так вот отрезав верхнюю стенку этой емкости, все было пристроено. И электрические какие-то вот тут вот вещи. Ну все, буквально все. Что тут такое? А, это сверла, степлер, вот здесь отвертки, ножи. Ну, я прям такая довольная. но ну, наверное, даже больше, чем супруг. Потому что я как-то подходила к столу, например, ну, хоть пыль протереть, думаю. Протиру-ка пыль. Стояли сын с мужем и говорит, ну, что ты здесь опять сделала? Ну, что ты сделала? И сказали мне так. Тебе на кухне никто не лезет. Давай-ка ты тоже не заходи сюда. И получилось так, что... Но все таки все таки здравый смысл восторжествовал опять же видите, как все получилось очень хорошо я думала можно сделать как то чтобы выдвигалась он говорит не обязательно ширина доски соответствует емкости и получилось очень компактно и хорошо вот если издали так посмотреть на ну, стол такой чистенький стал может на нем ну такое большое рабочее пространство мне так это все нравится, так что, может быть, и у вас есть какие-то такие захламленные места, где можно использовать вот эти емкости. Сколько у нас здесь емкостей ушло? У нас ушло 11 емкостей. Ну, можно было бы еще что-то сюда поставить. Но уже он сказал, говорит, нет, не надо уже больше ничего. Все, пока тут каждая железочка нашла свое место. Все понятно, он говорит, надо только привыкнуть, где что находится. Но это сделано женой. Посмотрите, вот такое расхламление произошло. Расхламление, я считаю, что очень удачное. Ну и в конце концов мужская половина согласилась и сказала, а получилось-то, в общем-то, неплохо. Получилось хорошо, аккуратно, чисто. Да пусть будет так всегда. Вот, мужчины... Долго упирается, но когда сделает, и говорит, вот как я сделала, мне так понравилось, так хорошо. Друзья мои, делайте, не ленитесь, пусть даже зима. В своем доме есть всегда чем, чем заняться, найти какие-то дела, делишки для себя. И вот так аккуратно стали все вещи, которые здесь были просто горой и хламом. Друзья мои, мир вашему дому! you <music>